Вы находитесь на бесплатной парковке Спартаковского переулка. Выходя с парковки, поверните налево и двигайтесь по прямой до светофора. Еще одна зона бесплатной парковки находится в зоне между разворотом на третьем кольцом и Бакунинской улице. Для перехода через проезжую часть дождитесь полной остановки потока. Поверните налево и двигайтесь прямо в сторону подземного перехода Бакунинской улицы. Спустившись, держитесь с левой стороны. Вы вышли из перехода напротив второй бесплатной парковки. Обойдите переход по левой или правой стороне и двигайтесь вдоль Бакунинской улицы. С правой стороны вы можете наблюдать строительство жилого комплекса Татвейн. Двигаемся дальше. Проходите мимо вывески «Семейный доктор». В конце дома поверните направо, и вы увидите серую дверь с табличкой «Офис продаж Татлин». Справа вы найдете кнопку звонка. Поднимитесь на второй этаж и пройдите через дверь с надписью «Татлин» на балкон. Выйдя с балкона, пройдите прямо по коридору. За стеклянной дверью справа вас будет ожидать менеджер.